Всем привет, дорогие друзья! Продолжаю выкладывать обзоры по аэродропу, который проходит на бирже EOBIT. Здесь, выполняя простые задания, мы получаем монет фаздолас, которую сможем продать в июне, плюс откроется фарминг, памп. Ссылка на регистрацию будет в описании под видео, кто с мобильных устройств, отсканируйте QR-код. Регистрация займет одну минуту, подтверждение личности здесь проходить не нужно, все функции этой биржи открыты, без кис. По заданиям депозит, трейд, своп, 10 дайсов и фарминг. Снял отдельные видео, ссылки в описании. Размещайте посты в Твиттере, Фейсбук, если работает сеть. Общайтесь в чате. 10 сообщений, 400 монет. Общаться тут. Проверяйте других пользователей. Одно проверенное задание другого пользователя 100 монет по 12 в день создавайте видео для youtube tiktok теперь одно видео на две сети в токи можно загружать обзоры длительностью до 5 минут присоединяйтесь зарабатывайте всем спасибо за внимание пока